Начнем с вопроса, который касается улучшения инвестиционного климата. Речь пойдет о легализации капиталов. Эту тему, как известно, предложил президент в своем послании к Федеральному собранию. Обсудим законопроект, который был подготовлен Минфином. Он вчера был представлен на совещании их правительства и на совещании у президента. Как известно, становление бизнеса в нашей стране не всегда шло в рамках правового поля, законы нередко менялись. Сегодня же в условиях правовой стабильности, предсказуемости нужно дать возможность людям спокойно и открыто сообщить о средствах, которые были получены так или иначе, и использовать эти средства официально. Ну и, конечно, по сути, тем самым помочь исправить ранее совершенные ошибки. Новый закон позволяет создать правовые основы для вовлечения в экономику имущества, которое находилось в так называемой серой зоне, и перерегистрировать это имущество на ее фактических владельцев. Наша главная задача сделать процедуру легализации абсолютно прозрачной и безопасной, чтобы те, кто решился открыть соответствующие источники доходов и имущества, были застрахованы от возможного преследования, но не без исключений, конечно, а также от различного рода давления. Будут введены специальные нормы. Для защиты полученной информации, в частности, на нее будет распространяться режим налоговой тайны. Для легализации такого имущества, которое ранее скрывалось, нужно будет подать специальную декларацию в налоговый орган. Можно будет зарегистрировать любое имущество, то есть то, что принято в правовом мире называть «вещи» движимые и недвижимые деньги, ценные бумаги и имущественные права. Это вся совокупность имущества в гражданско-правом смысле этого слова, и которая в настоящий момент находится в номинальном владении собственника, а также контролируемые иностранные компании и счета в соответствующих банках. Предельный срок подачи такой декларации 31 декабря этого года. Процедура подачи декларации должна быть максимально упрощена, не должно быть слишком сложных форм общения с налоговыми властями. Для того, чтобы подготовить этот законопроект, работали группы экспертов в тесном контакте с нашими коллегами-депутатами Государственной Думы, деловым сообществом. Ну и, конечно, как только этот законопроект пройдет через правительство, мы будем обсуждать эту тему с международными экспертами, в том числе с представителями ФАТ, то есть с представителями группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. Конечно, в нынешних условиях мы хотели бы, чтобы предприниматели, которые решат полностью открыть свое имущество и доходы, работали и вкладывали свое имущество и деньги в проекты на территории России, тем более, что ответные меры, которые принимали мы с вами, открыли новые ниши на российском рынке, прежде всего в сфере продовольствия, потребительских товаров, но ну, и некоторых других. Сама по себе процедура легализации не делает обязательным возвращение имущества в Российскую Федерацию, Потребуется лишь их перевод в прозрачную юрисдикцию, которая не попадает в так называемый черный список» фатв. Ну и необходимо будет перевести имущество за пределы тех стран, с которыми Российская Федерация не имеет соглашения об избежании двойного налогообложения. Но даже если эти деньги, еще раз подчеркиваю, на момент декларирования останутся за пределами нашей страны в будущем, они могут быть спокойно инвестированы в Россию, если их собственник примет такое решение. Закон сложный, потребует еще очень серьезного обсуждения на площадке Государственной Думы, Совета Федерации, естественно, получение компетентного мнения ФАТВ. Вот. Ну и по его применению тоже явно будут всякого рода различные вопросы, поэтому хотел бы, чтобы все, кто отвечает за прохождение законопроекта, внимательно с ним работали. Более подробно об этом доложит министр финансов.